Суть какова? В нормальном режиме задние фары горят вот так. Когда вы открываете багажник, у вас загорается вот здесь. Сделан как дублеж, скажем так. Чтобы на трассе вас не задавили, когда фары смотрят в небо. Габариты. Ну и чтобы в случае неисправности у вас хоть что-то сзади горело. То есть открываем багажник, загораются нижние если не загораются нижние также после закрытия точнее после закрытия если не загораются верхние обратно не переходят то соответственно неисправность неисправность где там Тут есть концевичок, значит, образно говоря, у вас не видит положение закрытия. Сейчас привет, хозяин, будем разбираться. Крышка закрыта, датчик крышки багажного отсека верность Сейчас будем посмотреть. Дальше. Вот пошла более тяжелая артиллерия. Тут удобней. Как я говорил, Васю недолюбливаем. 15 раз ошибки надо стирать. Нафиг. Так что переходим к более серьезному варианту. Что мы имеем еще? А вот такую штуку мы имеем еще. Соответственно, чем Одис хорош-то? Берем план диагностики, выполнить проверку, место установки, место установки. Нижняя планка Куда замок въезжает Сувальда Скажем так Дотяжка в том месте Вот он Так, что ему не нравится ну, вот можно посмотреть описание работы Датчиков 1 2 Считывается блоком 2 Комфорта 3ТТ Выключатель то есть идет описание работы. Ладно, мелочь. Считывание. Так, трик-тык-тык. -трик -трик. Хоп. Недостоверность сигнал. 26.06. Но это первое, когда было зафиксировано. Частота отказа 254. Их бы было 2000. Но просто счетчик заканчивается на этой ерунде. На 254 Нажато 420 Ом Не нажато 10 Ом Проверить вот. Все, надо значит подрывать И смотреть Так Откручиваем 4 торксика Это наша сувальда Которая дотягивает Вот вот и нас, наш концевичок. Здорово! Привет. Здорово. С приездом. Спасибо. Вот он наш концевичок, который должен тут показывать достоверный, недостоверный сигнал. А это дело все, естественно, разломано. Вот. Три провода, масса. и, и Вот. Ну что, для начала надо чинить вот эту штуку, потом будет понимание, почему у нас замок, точнее крышка, работает нормально или нет. Сейчас мы расцепим. Закрыли, ошибочка а ушла.